«Алло, это бюро находок?» — спросил детский голосок. «Да, малыш, ты что-то потерял?» «Я маму потерял. Она случайно не у вас?» «А скажи, пожалуйста, какая она твоя мама?» «Она очень красивая и добрая. И еще она любит кошек». «У нас для тебя хорошие новости. Как раз вчера мы нашли одну маму, вероятно, это твоя. А откуда ты звонишь?» «Из детского дома номер три». «Хорошо, мы скоро отправим твою маму к тебе в детдом». «Жди». И вот она вошла в комнату, самая красивая и добрая, а на руках у нее мурлыкала настоящая живая кошка. «Мама!» — радостно закричал малыш и бросился к ней. Он обнял ее с такой силой, что у нее захватило дух. «Мамочка моя!» — Артемка проснулся от собственного крика. Такие сны снились ему почти каждую ночь. Он засунул руку под подушку и вытащил фотографию девушки. Этот снимок он нашел год назад во время прогулки на улице. Теперь он бережно хранил его у себя под подушкой. Он был уверен, что это его мама. В темноте Артем подолгу вглядывался в ее нежное лицо и незаметно для себя засыпал. Утром заведующая детским домом Ангелина Ивановна по традиции обходила комнаты с воспитанниками, чтобы пожелать всем доброго утра и приласкать каждого малыша. На полу, около кроватки Артема, она заметила фотографию, которая ночью выпала у него из рук. Ангелина Ивановна подняла фотографию и спросила мальчика. «Артемушка, откуда у тебя это фото? Я нашел его на улице. А кто это? Это моя мама», — улыбнулся малыш и добавил, — «она самая красивая и добрая, а еще она любит кошек». Заведующая размышляла. Дело в том, что она сразу узнала девушку на снимке, Первый раз она пришла в детский дом в прошлом году с друзьями, волонтерами. Наверное, тогда она и потеряла здесь фотографию. С тех пор эта девушка приложила много усилий, чтобы добиться разрешения на усыновление ребенка. Но, по мнению бюрократов, у нее имелся существенный недостаток, она была не замужем. Что ж, произнесла Ангелина Ивановна, если она твоя мама, это в корне меняет дело. Войдя к себе в кабинет, заведующая села за стул и стала ждать. Где-то через полчаса раздался робкий стук в дверь. К вам можно, Ангелина Ивановна? В кабинет заглянула та самая девушка с фото. Да, конечно, заходите, Алиночка. Девушка вошла в кабинет и положила перед заведующей пухлую папку с документами. Вот, сказала она, я наконец все собрала. Хорошо, Алиночка, мне нужно задать вам еще несколько вопросов. Как положено понимаете, вы осознаете, какая ответственность теперь лежит на вас. «Ведь ребенок — это на всю жизнь!» «Я все осознаю!» Тут же выдохнула Алина. «Понимаете, я просто не могу спокойно жить, зная, что очень нужна кому-то, но мы не вместе!» «Хорошо, согласилась заведующая!» «А когда ты хочешь посмотреть, деток?» «Я не буду смотреть, Ангелина Ивановна!» «Я возьму первого ребенка, которого вы приведете!» «Сказала Алина, уверенно посмотрев заведующей в глаза!» Ангелина Ивановна была весьма удивлена. Я хочу, чтобы все произошло, как у настоящих родителей, начала взволнованно объяснять Алина, ведь мамы не выбирают себе ребенка, они не знают, каким он родится, красивым или некрасивым, здоровым или больным. И я тоже хочу быть настоящей мамой. Знаете, Алина, я впервые вижу такого усыновителя, улыбнулась Ангелина Ивановна. Но я уже знаю, чьей мамой вы станете. Его зовут Артем, ему 5 лет, родная мать отказалась от него в роддоме. Я могу привести его сейчас, если вы готовы. «Да, я готова, покажите мне моего сына». Заведующая ушла и вскоре вернулась, ведя за руку у маленького мальчика. «Артемка», — начала Ангелина Ивановна, «познакомься, это мама», — воскликнул Артем и бросился к Алине и вцепился в нее так, что у нее захватило дух. «Мамочка моя». Алина гладила его по взъерошенным волосам и шептала. «Сынок мой сыночек, я теперь с тобой». Она подняла глаза на заведующую и спросила, а когда можно забрать сына? У нас обычно родители и дети постепенно привыкают друг к другу. Общаются сначала здесь, а потом берут на выходные, и если все в порядке, забирают на совсем. Я сразу заберу Артема, твердо сказала Алина. Хорошо, махнула рукой заведующая, завтра ведь все равно выходные. А в понедельник придете, и мы оформим все документы. Артем светился от счастья. Он держал маму за руку и боялся отпустить ее даже на секунду. Вокруг засуетились нянечки, собирающие вещи, подошли попрощаться воспитатели, на глазах которых появились слезы. Но «Ну, Артемушка, будь здоров, приходи к нам в гости», попрощалась с ним Ангелина Ивановна. «До свидания, приду», — ответил Артем. И через минуту они с мамой оказались на улице, залитой солнечным светом. Когда они отошли от дома, малыш наконец решился задать маме важный вопрос. «Мама, а ты кошек любишь?» «Обожаю! У нас с тобой дома их целых две», — засмеялась Алина, сжимая в руке крошечную ладошку. Артем счастливо улыбнулся и, подпрыгивая на ходу, поспешил за мамой. Ангелина Ивановна смотрела в окно вслед уходящей Малине с Артемкой. А когда они скрылись, за ближайшим углом села за рабочий стол, подняла трубку телефона и набрала номер. Алло, это небесная канцелярия. Примите, пожалуйста, заявку. Имя клиентки Алина Смирнова. Категория заслуги наивысшая подарила счастье ребенку. Присылайте все, что полагается в таких случаях. Огромное счастье, взаимную любовь, удачу во всем. Ну и разумеется, идеального мужчину она еще не замужем. Да, я понимаю, что дефицит, но вы же понимаете, речь идет об исключительном случае. И еще про бесконечный денежный поток не забудьте, ведь малыш должен хорошо питаться. Уже все отправлено. Спасибо. Сквозь зеленую листву деревьев во дворе детского дома лился солнечный свет, на площадках были слышны детские голоса. Заведующая положила трубку и подошла к открытому окну.